Катило страхом страну, как холодной водой Расплескалось, застыло предчувствие скорой беды Ненасытные бесы мутят воду под красной звездой У метро просят мелочь на хлеб дети прошлой войны Ненасытная прорва мутит воду под красной звездой Подаяние просят на жизнь ветераны войны Что не век по колено в грязи, да по горло в крови Чая, врагов во вранья обманули себя, Оградив чистоколом страну от добра и любви. Понаставили вышек вокруг, воскресив лагеря, Оградив пропагандой страну от добра и любви. Наставили вышек округ, воскресив лагеря. Нацепили кресты, не покаявшись в прежних грехах, Позабыв о былных уже новых, наделали и тьму. Все, что устроили, предки века, разнесли в пух и прах. Обвиняя в разрухе других, разжигали войну. Все, что строили предки в века, разнесли в пух и прах. Обвиняя в разрухе других, разжигали войну. Завалилась и холодильник пустой денег нет. Обобрали подонки народ, а тот весел и горд. Камни с неба грызет, дожует да жует на обед постный снег. Лишь количество свежих крестов на погостах растет. Камни с неба грызут, дожуют да жуют на обед постный снег. Лишь количество свежих крестов на погостах растет. Танули свобода и правда в кисельном вранье, Переполним ТВ проститутками разных мастей. В кабинетах провластных воселось бревно на бревне. И не видно просвета в эфирах плохих новостей. В кабинетах провластных воселось бревно на бревне. И не видно просвета в эфирах плохих новостей. Солнце над нищей несчастной страной, И очнется она от кошмарного страшного сна, Скоро выдавит Руси себя все варь, словно гной. Да восстался с лихвой упырям От народа сполна. Скоро выдавит Руси себя все варьт, словно гной, Да восстался с лихвой упырям от народа сполна Окатила страхом страну, как холодной водой Расплескалась, застыла предчувствие скорой беды